Давайте поговорим о насущном, о том, что нас ожидает в будущем, что может случиться. Я никому ничего не хочу доказать, я просто по своим соображениям мне так кажется, то, что скоро придет Иисус. То, что придет скоро тот, тот в кого я верю. Вот. И я не знаю, как вообще другие относятся к Нему. Верят ли, верят ли они в него или нет я не знаю, но мне кажется то что каждому человеку дано где-то в глубине души, может он это как-то старается скрывать, может это он закапывает, он это, от этого уходит но мне кажется то что каждому каждый человек понимает то что истина именно там то что во первых Бог есть, во вторых то что Иисус это Бог знаете что жалко только? то что людям навязали какое-то неправильное представление то есть кто-то сам неправильно понял, кто такой Бог, и они навязали еще другим. И из-за этого люди просто не знают, какой он, и они просто его боятся, потому что думают, то что он, его, он их накажет, то что это так сложно, это такое будет мне, такое. Ну, то есть то, что это такая тягость будет для меня, вот эта жизнь христианская, на самом деле нет. Ой, как вот еще говорить, я не знаю, все в Библии написано, то, что Бог милостивый, то, что Бог прощающий, то, что а, делами закона не оправдается никакая плоть, то, что, то, что Бог нас любит на самом деле.